Я включил. Так, еще 100 тысяч. Да, друзья. Сегодня у нас 28 июля 2021 года. Сегодня я Марина Морозова, Михаил Кумец. Продолжаем серию лидерского марафона на важную очень тему для нашего сообщества. Это будет мой формат. Выступление о детали анализа сделать бинара это будут говорить спикеры моя кардаш Михаил с Кузь... ребят я тогда начну с вашего потом вас так сегодня у нас э, новички есть запрос э, от людей что ли не может немножко, что нас ждет впереди так, как последний есть сандар шамильевич касанов объяснял что и он очень занят вдохновлен идеей нового, обновленного блокчейна. Называют он его 2.0. обратить особое внимание, что это условная на блокчейна. Блокчейн у нас на сегодняшний день очень хороший, он свой, он но на данный момент его руководство компании полностью с точки зрения будет его модернизировать, усовершенствовать. Будут привлечены серьезные специалисты, профессионалы в своем деле, разработчики, которые будут составлять правительством задумали идеи нашего руководства. Поэтому 2.0 это вот еще раз внимание. обращать ваше внимание. А, ну, это не о чем не говорит. Это условное название. Почему я акцентирую это внимание? Потому что были вопросы, о чем оттятся будет блокчейн компании века у блокчейна какой-то другой компании. Ребят, вы можете ответить на этот вопрос, потому что блокчейн 5.0 это... К нашему пониманию слова, пятое совершенно это просто условное название, потому что технология 5.0 может быть абсолютно не так компании в У нас идет очень глобальная работа на блокчейном. Поэтому я начну еще с наверное сбора потому что, блокчейн, потому что очень многие люди задают эти вопросы, не вот что такое вот люди что такое смарт-контакт, люди не владеют этой информацией. Давайте кратко проджимся по этим, скажем, крипто-терминам. В условном переводе, блокчейн это непрерывная блок, в который все записи о сделках. В отличие от обычных баз данных, записи в блокчейн не изменить, не удалить нельзя. Добавить новую запись. Например, вы совершили сделку. Ну, хоть, например, с луковицей Сада. Если ели грызуны, то в книге учета сохраняется информация Так, друзья, у нас а, какие-то технические неполадки, я хотела бы а, все-таки еще раз узнать, Лена, скажи мне, пожалуйста. Ура, я вернулась, ребята, у нас какие-то технические неполадки, еще раз прошу, слышно ли меня, Лена, подтверди, пожалуйста, что есть звук, и я не говорю в никуда. Марин, я тебя слышу и вижу. О, Хорошо. Отлично. Спасибо, Миша, спасибо, спасибо, друг. Вот, друзья, на самом деле Марина Морозова хотела преподнести вам достаточно ценную информацию о нашем дальнейшем развитии, о блокчейне 2.0, о том, что он из себя представляет. Это вот такая информация, которая ждет нас немножко впереди, которая на самом деле вдохновляет, воодушевляет нас, и мы понимаем, куда мы движемся и куда мы идем. Вот, и это будет чуть-чуть э, позже, чуть-чуть дальше. А сейчас у нас есть возможность э, работать с нашими э, проектами э, в качестве аэродропов и получать э, наши активы, зарабатывать их благодаря нашим проектам. Нужно сказать, что все наши проекты, это э, такие они вза взаимосвязанные между собой, это как... Э, переливающие сосуды, поэтому опять-таки наше пожелание это то, чтобы вы участвовали во всех проектах, потому что те, кто делают это и те, кто делают это вовремя, они легко усиливаются, увеличивают свои активы, и используют их дальше в следующих проектах. Вот сейчас вы все знаете, что э, ProfitBot у нас э, выдает э, начисления по депозитам и те веки, которые вы там получаете, потому что кто-то э, успел создать э, депозиты и получать век, кто-то успел э, и получает рак, кто-то получает и век, и рак, тот вообще молодец. Вот, веки, которые вы там получаете, вы можете поставить стык в 10.90 и зарабатывать там РА, это как пример. Вот, РА вы добываете в том же профитботе в 10.90 и, конечно же, у нас здесь бинаре. И вот эти РА, которые вы будете получать там, допустим, в профитботе, вы можете их а, точно так же перераспределять, и, а, участвовать в бинаре и, конечно же, а, в наших гильдиях на рак. Сегодня, кстати, гильдии РАМ а, день. Uh, повышенного лимита и вы можете приобрести 18 ячеек 2 uh, принять и 2 подарить поэтому welcome, пожалуйста в наш uh, чат кто еще uh, в нем не участвует или не присутствует там вы будете узнавать все uh, новости относительно uh, нашей гильдии вот ну а сейчас я хочу все таки Мария, перейти связь а... скажите В принципе, нормальная, но прерывистость немножечко небольшая есть. Ну, давайте я попробую продолжить. Если не получится, тогда я передам тебе слово. Да, конечно. Я на блокчейн еще называю технологией распределенных реестров, потому что всю точку сделок и актуальный список владельцев хранят на своих компьютерах большое количество независимых пользователей. Даже если один или несколько компьютеров даст сбой, информация не является, а останется у других пользователей сети. Нет. вы решили поддержать своего друга, который был за границей в стесненных обстоятельствах и решили перевести ему какую-то энную сумму денег. Проблемы с системами банка, хакер, мошенничество или ошибки сотрудничества на любом из этих этапов. И тогда записи могут исчезнуть, а проведение операции может быть это операционные риски, и они, если учет ведут, организации и э, запись транзакций хранятся только в одном месте. Тех... Блокчейн сняет эти риски, так как предполагает систему учета блокчейн в реестр владельцев на сервере одной организации его копии одновременно объединенных, поэтому в блокчейне трих владельцев активов. так эти данных компьютерах огромного числа участников сети. Актив в блокчейн сети может быть ребята Например, акции, цифровые токены, праздник, золото, крикники, в общем, абсолютно все что угодно. Транзакции проходят практически мгновенно, но на их подтверждение может потребоваться время. Какое именно определяет алгоритм конкретной сети? Сделать инфиденциальные и анонимные. Считатель указывает только номер его криптокошелька. Комиссии минимальны, поскольку за централизованных посредников регистрируют айнеры. Комиссии ⁇ это их вознаграждение за поддержку работы блокчейн-сети. Права покупателей это... надежный, отменить или из уже заключенной сделки в блокчейне можно. И действительно что-то приобрели, например, дом или квартиру. Никакой мошенник не сможет доказать, что права принадлежат и ему. Этим и ценен блокчейн. Это децентрализация и проза. Все сделки зафиксированы в цепочке блоков. Информация надежно хранится, поскольку история всех операций записана в блокчейне и распределена между участниками сети. Смарт-контракт или, как их еще называют, умные контракты. Вошли в обиход технологии технологией блокчейн криптовалютами. Для они до сих пор остаются тайной за печатями Для многих они вообще не это такое. Давайте кратко разберем, что этим кроется. Смарт-контракт – самый исполняемый код который записывается в блокчейн, в децентрализованную цепочку блоков, хранящуюся на множестве компьютеров. Он обмениваться активами, деньгами, акциями и другими э, предметами собственности напрямую, без участия третьих лиц. В практике описаны все условия сделки. Если участники их выполняют, автоматически что это значит? Умный контракт из процесса посредников. Например, если вы продаете дом и у вас есть покупатель на него, готов его приобрести, программа самостоятельно сверяет условия сделки и автоматически распределяет. Так, ну что, друзья, у нас опять технический сбой, но в эфире остаемся пока еще мы с Мишей, и мы продолжим как бы ту тему, ради которой мы все сюда сегодня собрались. Тема наша основная – это бинар, и давайте вернемся к этому проекту, потому что все то, что рассказывала нам Марина, это правда очень интересно, это интересные данные, я надеюсь, что э, запись э, вытянет э, ее. Итак, проект э, э, Бинар, и э, прежде всего, конечно, я хочу рассказать о, э, о пассивном доходе. Э, скажите, пожалуйста, Миша, видно ли э, сейчас мой экран? А, Марина. Тебя, нет, экран не видно, тебя слышно, видно, но презентация не включена пока что. А Я включ... да? включила экран. Вот. Скажи, пожалуйста, есть ли... есть ли экран? Да, видно. А, у меня открыт кабинет. Миша, видите ли вы кабинет наш? Ну, да, Марина, все хорошо, да? Да, все, все хорошо, отлично, наконец-то, все в порядке. Ребят, начнем мы с нашего проекта, бинарного проекта, и, конечно же, я хочу начать с пассивного дохода. Почему? Потому что, как правило, участники очень легко заходят, либо приглашают, и приглашают именно на пассивный доход, а у нас это открытие депозитов. Депозитов, для того, чтобы открыть депозит, нужно завести токен RA в кабинет и завести их на баланс. Депозитов у нас основных четыре первый депозит это депозит стандарт под 0,8% и минимальная сумма депозита, с которой вы можете начать уже работать, это 100 долларов, при этом вы получите 220 выплат, для того, чтобы завести сумму вам достаточно, еще раз говорю, завести РА на баланс, потому что все депозиты мы открываем в токене РА, Начисления у нас идут в долларах, курс РА в кабинете у нас 6 долларов. И для того, чтобы открыть депозит, вам достаточно в кабинете опуститься вниз, ввести сумму, которую вы хотите инвестировать и нажать «Инвестировать». Все, ваш депозит будет создан, в данном случае это депозит стандарт, под 0,8% и 220 выплат. Также у нас есть депозит премиум под 0,9% и 250 выплат. Премиум открыть можно либо единоразово, внеся от 5 тысяч доллара, либо накопительное, начиная в стандарте, от любой суммы, начиная от 100 долларов, и постепенно увеличивая, ее до 5000 одного, Как только у вас станет 5000 1 доллар, автоматически вы переходите на следующий тариф. Все выплаты совершаются у нас в будние дни. Тариф более повышенный, это тариф люкс под 0,95%, начинается он с 20 тысяч одного доллара, и вы получите по нему 280 выплат. Самый вкусный, самый такой желаемый тариф это максимум, который начинается от 40 тысяч одного доллара и у него 310 выплат. Дальше я вам покажу, что на самом деле достичь тарифа максимум или приобрести такой депозит не так уж будет и сложно. Периодически также у нас возникают промо, различные акции, и вот те, кто успел, а нужно успевать, смогли поучаствовать вот в таком промо, который организовывал руководство нашего сообщества, и у него было такое преимущество, что... Мы могли получить 1%, открыв депозит, начиная от 100 долларов. Поэтому, пожалуйста, всегда будьте в курсе, следите за такими вот, скажем, новостями и участвуйте в промо, успевайте участвовать. Начисления по депозитам приходят нам вот такие ежедневные начисления. Для того, чтобы ежедневные начисления перевести на баланс, вам достаточно зайти в раздел «Финансы», здесь нажать «Конвертировать», перейти на «Ежедневные начисления» ввести необходимую сумму или полную сумму тех начислений, которые у вас есть. И нажать конвертировать. Все, ваши, ваши средства попадут к вам на баланс в таком случае. Дальше. Я хочу вам рассказать и показать на самом деле, немножко не то. Сейчас, одну минуточку, мы найдем нужные нам слайды. И я хочу вам показать, вот вы видите перед собой таблицу, это в принципе то же самое, о чем я рассказывала по основным тарифам со сроками их работы, количеством, количеством начислений и процентов. И что нужно увидеть? Последняя колонка показывает доходность, то есть по депозиту стандарт. Если вы открываете этот депозит и вы на пассивном доходе больше ничего не делаете, никаких средств больше не добавляете, то вы получите 176% дохода. Но мы должны знать, что у нас в выплате всегда находится и тело, и наши начисления, наш процент, то есть 176 процентов, при этом чистый доход составит 76 процентов, что является 126 процентов в год, это при выплате 220 выплат депозит премиум даст нам 125 чистого дохода и 225 общего депозит люкс даст 266 процентов дохода и чистая прибыль 166 процентов и максимум 310 процентов даст общего дохода и 210 чистого это то, что касается, еще раз говорю, именно того, когда человек пришел и он хочет работать на пассиве, он закинул определенное количество своих средств и больше ничего не делает. В таком случае вот его ждет на самом деле вот такой вот результат. Но понятное дело, что те люди, которые как бы участники участвуют в наших проектах, и они знают, что в любом из них можно увеличить свою доходность, точно так же можно увеличивать доходность по депозиту, каким образом? Добавляя средства в тот существующий депозит, который у вас уже есть, добавляя либо опять-таки заводя с биржи и пополняя баланс, либо за счет тех начислений, которые у вас саккумулировались, потому что вы можете определенное количество начислений просто перебрасывать на баланс, а потом их использовать в качестве реинвеста. При этом реинвест у нас возможен от 10 процентов если раньше это было 30 процентов руководство идет нам навстречу и а, облегчает а, возможность участия в бинарном проекте поэтому сейчас реинвест составляет всего 10 процентов и но при этом а, очень много запросов а, таких когда а, допустим партнер получил определенное количество выплат и хочет создать новый депозит, не новый депозит, а дополнить свой депозит и не всегда понимает, почему у него, допустим, сумма, если он сделал депозит на 1000 долларов и добавил 10 процентов 100 долларов, почему его новый номинал, новый депозит не 1100 долларов. Давайте быстренько рассмотрим эту э, математику. Вот смотрите, в оранжевой шапочке э, есть условия, то есть депозит стандарт под 0,8 процентов 220 выплат. Что мы делаем? Мы для начала, мы понимаем, что... Под 0,8% это 8 долларов в день мы получаем, но в этих 8 долларах у нас находится как тело депозита, потому что выплаты идут вместе с телом депозита, так и наш чистый доход. Для того, чтобы узнать... Какое, какое, какая сумма тела в день выплачивается, мы берем наш депозит, 1000 долларов, делим на 220 выплат и получаем 454 доллара в день мы получаем тело. Допустим, это условие, которое я обозначила здесь в расчетах, потому что... На сегодняшний день те участники, которые зашли в бинар, там, ну скажем, сначала или ближе к началу, они получили уже 30 и более выплат. Допустим, вы эти средства аккумулировали и через 30 выплат вы решили сделать апгрейд. Тогда мы узнаем, какое количество тела было выплачено вам за 30 выплат. 454 мы умножаем на 30, получается 136,35 долларов. Зная количество, сумму, которая была выплачена, мы узнаем остаток по нашему телу депозита. То есть 1000 долларов начальной отнимаем 136,35, получается 863,60. 5 Друзья, обратите, пожалуйста, внимание на эту цифру. 863,65 доллара. Это остаток по депозиту после выплат, после всех начислений. И тогда у нас получается, что И тогда у нас получается, что Ваш апгрейд, вот эти 100 долларов, мы добавляем именно к этому остатку по телу. И ваш новый номинал депозита составляет 963,65. Не 1100, как, как бы многие считают, а, потому что вы эти средства уже получили, а 963,65 – Получили вы всего 240 долларов. Из них, еще раз повторюсь, 136,35 это было тело, которое мы на самом деле восстанавливаем. Вот, 963-65, ваш новый номинал, на который вы будете дальше снова получать 8%. И сейчас я хочу вам рассказать о точке входа на сегодняшний день. Она на самом деле... Очень лояльная, очень удобная. Почему? Посмотрим, пожалуйста, на следующую таблицу. И мы видим, что у нас в кабинете курс доллара 6. Для того, чтобы создать депозит стандарт, допустим, от 100 долларов, нам понадобится 16,67 ра. Идем на биржу, на бирже у нас курс 2,6, ребята, курс я считала на вчерашний день, и его предоставляю здесь чисто для расчета, но и даже по этому курсу видно, что 16,67 по курсу 2,6 у нас составит 43,34 доллара, не 100, а 43,34, и мы экономим 56, Почти 57 долларов у нас составляет экономия. Почему экономия? Потому что как только мы заведем эти купленные РА 1667 в кабинет, нам их сразу пересчитает, и это будет наш открыт депозит от 100 долларов. И начисления нам тоже пойдут от 100 долларов, не от 43, а от 100 долларов. Та же самая история а, с депозитом а, премиум, а, в, в этом случае, если мы хотим сразу открыть этот депозит, нам нужно завести 833,5 ра. мы их приобретаем на бирже за 2,167 а, доллара и экономим 2,850. 34 доллара очень существенная экономия опять-таки заводим в кабинет и открываем депозит на пять тысяч доллар то есть и а, начисления получаем так, также на эту сумму еще большую разницу видно на более высоких пакетах вы можете это все посмотреть, можете заскринить, если вам это интересно, или же просчитать самостоятельно любую вашу сумму, которую вы хотите завести для открытия депозита. Хочу показать вам это, как это выглядит, ну, скажем, более наглядно и как, как выглядит эта математика допустим, мы на бирже покупаем ра. мы выделили себе для инвестиций тысячу долларов. Друзья, я очень вас, вас прошу, всегда определяйте для себя какую-то сумму инвестиций, и вот с ней работайте. Причем в наших, в нашем сообществе, в наших проектах можно работать, скажем так, инвестировав в какой-то из проектов один раз, а дальше уже только наращивать, аккумулировать и наращивать, делать капитализацию ваших средств. Вот так вот делаем мы, например, Марго, Михаил и я, мы однажды завели те средства, которые мы определили для себя, больше из кармана мы ничего не добавляли. Мы увеличиваем свою капитализацию за счет работы в разных проектах и перевода, правильного планирования перевода средств из одного проекта в другой. Я не говорю, что наша стратегия должна взята быть вами на вооружение, но в принципе, когда люди объясняют, что они там берут кредиты заходят в долги какие-то а потом остаются недовольными не нужно этого делать работайте работайте грамотно работайте пожалуйста осознанно вот сейчас я вам показываю опять-таки как пример допустим вы определили для себя сумму, и сумма в 1000, 1000 долларов, вы покупаете э, токен RA. По курсу 2 и 6 это получается 384 РА. Заводим их в кабинет бинара. Сразу же курс меняется на курс 6. И у вас уже не 1000 долларов, а 2 304 доллара. Уже не тысячу вы ставите в депозит под 0,8%, а 2, 3, 304 доллара, и на них вам приходят начисления. То есть вы получаете 18,43 доллара в день за 220 выплат, это 4,054 доллара. Естественно, что там находится еще и тело. Точно такой же пример, допустим, по депозиту премиум под 0,9%, там у нас сумма начинается с 5,001 доллара, но я взяла как в качестве примера сумму в 5,100, допустим. Опять же таки при нынешнем курсе, сегодняшнем курсе в 2,6 мы получаем 1961 райда. Это, это, это просто шикарный, шикарный вход, шикарная возможность, мы заводим их в кабинет опять-таки по 6 долларов и получаем 11 766 долларов, на которые будут нам идти начисления, начисления идут под 0,9%, мы получаем 105, почти 106 долларов в день и за 250 выплат, мы получим 26 тысяч четыреста семьдесят два доллара. Друзья, и это а, все на самом деле а, исключительно только на пассиве. А, что можно получить а, еще? нашего проекта для тех кто хочет больше для тех кто э, более решительный амбициозный э, тогда нужно э, принимать решение и уже открывать себя для себя не малый бизнес вот этот пассивный доход я считаю малым бизнесом а открывать для себя большой бизнес что такое большой бизнес это обозначает что э, нужно э, строить структуры, нужно строить команды, то есть тогда скорость развития вашего бизнеса будет определяться способностью находить и удерживать людей в вашей команде, в ваших партнеров, то есть это уже участие, скажем так, в бинаре, что такое у нас, Бинар. Бинар это проект, в котором у нас есть, у нас есть две ветки, две ветки с левой стороны и с правой стороны, и а вы приглашаете двух партнеров. Двух на сегодняшний день достаточно, и опять-таки условия изменились. Вашим партнерам не надо больше открывать депозит за 500 долларов, достаточно открыть его от 100, от 100 долларов. При этом, если вы научите своих партнеров вас дублицировать, то есть выполнять те же условия, то у вас разрастется структура структура, от которой вы будете получать 10% суточного объема в меньшей ноге, что такое меньшая нога, то есть у вас будет ветка справа, ветка слева, справа как это спонсорская ветка, то есть там вполне возможно будут объемы, которые... Придут вам переливом от вашего спонсора, то есть от его непосредственных партнеров, и тогда вам нужно будет выстроить только свою личную ногу, свою командную ногу. И в зависимости от того, где у вас будет объем, суточный объем меньше, слева или справа, вы получите 10% от этой ноги, от этого объема. Что, что необходимо для того, чтобы работал у вас бинар и бинарный бонус? Для этого, конечно же, необходима личная лицензия. Наши лицензии начинаются от 50 долларов, и на самом деле мы рекомендуем даже тем, кто... Работает на пассиве все-таки приобрести э, такую лицензию за 50 долларов, потому что эта лицензия на самом деле стоит 8,3 э, ра. И э, на, э, если вы сейчас по сегодняшнему курсу, потому тому же, скажем, 2,6 купите э, эти ра на бирже, то она вам обойдется всего в 21, там, с половиной доллара, то есть в половину, в половину даже меньше, даже больше, э, меньше, чем, чем 50. Вот, для чего мы рекомендуем приобрести эту лицензию даже тем участникам, кто находится на пассиве. Ребят, на самом деле лицензия действует 200 дней, за 200 дней вполне возможно, что у вас найдется э, там, партнер, который захочет, узнав о таких возможностях, узнав о том, что можно открыть э, депозит, э, захочет войти э, в бинары, в вашу команду. Но если у вас не будет лицензии, то э, все объемы, которые были в спонсорской ноге, они как бы пройдут мимо вас. Если у вас будет эта лицензия, то они начнут для вас накапливаться, и тогда вам не составит труда строить только одну ветку, свою командную, и уже начать зарабатывать бинарный бонус. Помимо лицензии в 50 долларов, у нас есть лицензия 300 долларов, и э, эта лицензия уже дает возможность не только получения бинарного бонуса, но и реферальных э, начислений, э, начислений с первой э, линии 5%. То есть э, вы пригласили своих участников 1, 2, 3, 4, 5, э, когда пригласите 1, 2, то поверьте, дальше это пойдет э, достаточно легко. И вот с каждого открытия их депозита, с апгрейда вы будете получать объем, вы будете получать реферальные, реферальные начисления пять 5%, но и также вы будете получать объем, но объем вы будете получать уже со всей глубины то есть и от своих партнеров первой линии, и от партнеров своих партнеров, то есть это будет ваш общий объем. Лицензия номер три у нас стоит 1000 долларов, но, естественно, опять-таки сегодня и сейчас при этом курсе можно выиграть, и стоимость ее будет на самом деле гораздо ниже. И эта лицензия дает возможность получения реферальных начислений как с первой линии 5%, так и со второй линии 3%. И лицензия номер 4, она стоит 3000, и она позволяет нам получать начисления с глубины до трех уровней. 5%, 3% и 1%. Что еще у нас э, дают э, наши лицензии? У нас э, есть такой мотиватор, стимулятор в них, как X-фактор. У каждой лицензии он свой, э, у лицензии 50 долларов, это э, X-фактор э, равен 3. Что это обозначает? Это обозначает, что э, общий объем, э, у вас не должен превысить э, в три раза. Что такое общий объем? Это объем э, получения э, начислений по вашей, э, это объем по вашей, э, вашему депозиту, э, начисления бинарные и э, начисления реферальные. Сейчас к этим, к этим начислениям еще и добавился и начисление по стейкингу, но об этом мы немножечко поговорим позже, об этом расскажет чуть позже Михаил. Что делать для того, чтобы X-фактор не срабатывал? Нужно просто увеличивать свой депозит, делать инвест, делать апгрейд, увеличивать э, депозит, и э, X-фактор не сработает. Я вам хочу сейчас э, показать, как рассчитывается тогда новый э, X-фактор, если вы делаете апгрейд, э, тогда, э, смотрите, Допустим, условия те же, о которых я рассказывала раньше, у вас депозит стандарт, у вас 220 выплат, и у вас вторая лицензия за 300 долларов, и x-фактор ваш равен 3,5. То есть, когда вы открыли депозит, Ваш х-фактор 3,5 равен был 3500. Допустим, вы увеличиваете, делаете апгрейд, добавляете 100 долларов и тогда ваш x-фактор высчитывается по формуле, которая вот в самом низу, посмотрите, пожалуйста, надо 100 умножить на 3,5 на ваш x-фактор и добавить 3,500. То есть при реинвести, при увеличении вашего депозита ваш x-фактор вот таким образом тоже увеличивается итак бинар да ребят очень часто слышу что сложно приглашать несложно несложно, потому что каждый из нас должен задумываться немножко о своем будущем. Когда я спрашиваю своего партнера, ты об этом задумываешься, ты задумываешься о своем будущем. Мне говорят, что да, мы все задумываемся о своем будущем. Но на самом деле, когда начинаешь спрашивать, как ты видишь свое будущее через три года, через пять лет, а через 10, как ты его видишь, далеко не все на самом деле могут ответить на этот вопрос и вот с помощью наших проектов вы на самом деле сможете вот так вот планировать потому что наши наши проекты дают такую возможность бинар я всегда рассматриваю вот знаете как дерево которое плодоносище дерево над ним нужно поработать Немножко нужно потрудиться, потому что когда вы, допустим, садите дерево, вы вставили палочку, и это не обозначает, что она тут же вам принесет плоды. Да? Нужно укрепить корневую систему, нужно дать э, разрастись э, стволу э, веткам, э, листикам, цветочкам, и только потом уже вы сможете получить вот этот результат, этот плод. Точно так же у нас в Бинаре вы постепенно создаете условия, вы подбираете себе партнеров, вы находите единомышленников, это очень здорово на самом деле иметь рядом партнеров, с которыми можно посоветоваться, проконсультироваться, включить такой дружеский разум, как я называю, построить себе вот эту вот структуру и уже... Через время потом собирать эти э, плоды. Итак, э, я сейчас рассказала о трех видах э, дохода, возможного дохода в бинарном проекте. Это начисление с депозита, это 10% с э, бинарного, бинарного бонуса и э, линейные или реферальные начисления, но на этом все плюшки в нашем бинаре не заканчиваются, и у нас появился еще один инструмент, это стейкинг, а стейкинге нам сейчас расскажет Михаил, и если мы успеем, то может быть мы еще ответим на ваши вопросы, Михаил, тебе слово, сейчас я, сейчас я тебе включу слайд, Спасибо, Марина. Друзья, мне остается только, по времени у нас уже совсем немного времени осталось, мне остается только добавить про, ну, наверное, может, один из таких и самых любимых инструментов, ну, полюбившихся в нашем сообществе, это стейкинг. И в данном случае в бинаре у нас есть стейкинг на монете райда. У каждого партнера, что вообще такое стейкинг? Стейкинг это удержать, а мы ложим на сайт, на кошелек нашей монеты, в данном случае райда, и за то, что они у нас удерживаются, чем дольше они удерживаются, тем больше, соответственно, выплата. То есть это идет как бы вознаграждение за то, что мы удерживаем монеты в стейкинге, мы их не выводим на биржу, мы их не продаем, соответственно меньше монет в обороте, так как наши заморожены, и это положительно влияет на курс райда. Ну, стейкинг разных монет, он, в принципе, принцип один и тот же, но вот в данном случае мы говорим про райда. То есть за удержание за холд монет нам компания платит вознаграждение. Райда положили, каждый день получаем начисление в райда. Значит, у каждого партнера в кабинете бинарного проекта есть возможность добывать райда посредством, посредством стейкинга. Чтобы открыть стейкинг, надо иметь депозит. Лимит стейкинга... Это сумма, ну он, он равен, лимит стейкинга в 5 раз больше вашего депозита. То есть, если депозит, например, на 100 долларов, то, соответственно, стейкинг можно открыть на 500 долларов. Если у вас было несколько пакетов, ну, например, пакет промо был открыт и обычный депозит, то есть, то есть это суммируется, у вас получается, там, например, было 500 обычного депозита и 500 по промо, то есть, значит, ваш депозит 1000, и вы можете открыть стейкинг на 5000 долларов. Чем дольше мы удерживаем тело нашего депозита, тем, соответственно, больше начисления. Значит, если до 4 месяцев мы открыли стейкинг, держим его, и каждый день автоматически нам приходит проценты. Но тело мы не трогаем. Как только мы тело тронули, так сказать, вывели, перевели куда-то, Сняли, значит, у нас срок действия стейкинга обнуляется. Если до 4 месяцев мы удерживаем, тогда нам приходит начисление 0,3% в день в райда. Если держим от 4 до 8 месяцев удерживаем стейкинги, это 0,4% в день. И если от 8 месяцев и больше, тогда 0,5% в день. Открыть депозит по стейкингу возможно раз в неделю. То есть, например, сегодня у нас среда, открыли стейкинг, в следующий раз вы сможете ровно через неделю открыть стейкинг в среду, там, например, 18 часов 50 минут. Если в среду не получилось через неделю, вы можете открыть в любой день, но главное, чтобы прошла неделя. То есть неделя прошла, можно открывать следующий стейкинг. Каждый день автоматически приходит начисление на баланс. В то же самое время, во сколько вы создали стейкинг. Там, создали 1850. 18, У нас в настройках кабинета есть бот заходим в настройки, включаем бот и каждый день нам бот регулярно напоминает про все начисления, про все движения в кабинете, партнерские бонусы, бинарные бонусы. Минимальная сумма стейкинга один райдер. То есть можно открыть небольшой стек, например, ежедневные начисления, например, собирать, собирать начисления по рабочему тарифу, например, и эти средства аккумулировать Например, апгрейдить свой тариф, либо увеличивать стейкинг, добавлять стейкинг. Чем еще хорош стейкинг, ну, как инструмент, тело нашего стейкинга доступно к выводу в любой момент. То есть, например, сегодня поставили, завтра можно уже достать правильно. Ну, правда, будут дни у нас, срок у нас обнулится, но тем не менее, к примеру, на бирже выросла в цене. Вы хотите продать, вы хотите зафиксироваться, спокойно закрываете стек, выводите на биржу. То есть, если в обычных тарифах у нас как бы тело депозита у нас замораживается, и каждый день выходит с ежедневными начислениями, то в стейкинге у нас тело доступно к выводу в любой момент, и также, как дополнительный, скажем, бонус к бонусу, это у нас есть еще. Для активных партнеров, у кого есть команда, вот как Марина говорила, есть бинарный бонус, личная ветка, спонсорская ветка, точно так же в закладке бинарная сеть у нас есть закладка стейкинг. Ваши партнеры в личной ветке, в спонсорской ветке, когда создают стейкинг, вы получаете 15%, не 10% как от обычного бинарного бонуса, стейкинг бонус у нас 15% с меньшей ветки от начислений партнеров. Не от суммы стейка, а вот их начислений. То есть, как куда ни возьми, у нас, как говорится, кругом деньги, только надо подумать, как рационально это распределить, свои средства. И поэтому, я же говорю, многие любят стейкинг, так как тело доступно к выводу в любой момент. То есть, вот это самая-самая жирная плюшка стейкинга. Ну, наверное, на этом все. У меня все, Марина. если у тебя есть, что еще добавить? Ну, а я что хочу добавить, друзья, пользуйтесь моментом, на самом деле пользуйтесь моментом того, что у нас еще есть, работают проекты, потому что на самом деле так будет не всегда. Вот, бинар у нас шикарный как мы говорим, жирный очень, вот, кто еще не зашел, заходите, пожалуйста, потому что у нас даже есть такие условия, при которых вы можете занять место в структуре, и не сразу, а со временем, возможно, открыть, там, допустим, свой депозит, то есть даже, даже такие возможности у нас есть. Все, проявляйте осознанность, решительность. Вот, и участвуйте, участвуйте, приходите, потому что, опять-таки, ну, на вопросы мы сегодня ответить э, уже не успеем, но есть профильный чат, вы всегда можете задать э, любой вопрос в этом профильном э, чате, кто э, еще не э, там, тоже, пожалуйста, получайте ссылку э, и заходите в этот профильный чат. Вот, э, ну, всего вам. Самого доброго, самого смелого, самого решительного. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вы стараетесь и пытаетесь разобраться. Это очень важно, это очень профессионально. Вот, разбираться в проектах для того, чтобы в дальнейшем возможно стать наставником для кого-то из своих партнеров. Становитесь профи вот, и э, двигайтесь дальше. Все, до новых встреч, хорошего вечера. Друзья, пользуйтесь всеми инструментами бинара. Хорошего вам большого профита. Всего вам доброго, до свидания.